Для построения перпендикуляра достаточно сначала построить точку А' симметричную А относительно L. Для этого построим две окружности с центрами на L, проходящие через точку А. Вторая точка пересечения этих окружностей и даст точку А'. Проведя прямую АА' а мы получим искомый перпендикуляр.